С момента запрета в 2017 году деятельности систем денежных переводов российского происхождения в Украине наиболее доступными вариантами для международных переводов в Украину стали Western Union и MoneyGram. Хорошей новостью является то, что в Казахстане имеется местная система денежных переводов Fester, также осуществляющая переводы в страны СНГ. Причем в случае отправки небольших сумм ее тарифы наиболее привлекательны. Максимальная же сумма перевода составляет 10 тысяч долларов США. Преимущество платежа через систему денежных переводов в том, что нет необходимости открывать счета в банке, скорости и надежности если вам нужно перевести более 10 тысяч долларов в США и такие переводы имеют постоянный характер вам лучше воспользоваться системой перевода в SWIFT в этом случае и отправителю и получателю нужно иметь счета в банках в валюте перевода при этом отправителю нужно узнать все реквизиты о счете получателя перевод будет идти 3-5 дней а стоимость зависит от банка но как правило это 30-40 долларов США Если и у правителя и у получателя есть банковские карты, то намного быстрее и удобнее это отправить деньги с карты на карту с помощью сайтов банков. В этом случае тариф, как правило, составляет 1% плюс 2 доллара США или 400 НГ, а деньги будут зачислены в течение нескольких минут. Тот же принцип работы у специальных финансовых онлайн-сервисов. Наиболее популярные из них TransferWise и PaySend. Преимущество такого способа перевода в скорости – в среднем 15-30 минут, в госуточной доступности и невысоких тарифах. Если получатель живет в Украине, в глубинке, где нет рядом отделений банков, то вам стоит использоваться переводом с помощью почты. В этом случае сумма перевода ограничена эквивалентом 3000 долларов США, а деньги можно отправить только в ТНГ. Таким образом, у вас будут дополнительные расходы на конвертацию. Существуют два способа переводов. Это срочный, когда перевод не привязан к конкретному отделению почты. Деньги будут зачислены в течение нескольких минут. Стоимость перевода 2,5%. И Электронный. В этом случае идет привязка к конкретному отделению, как правило, месту жителя, жительства получателя. При этом деньги будут зачислены в течение часа, а в отдаленных отделениях почты в течение их нескольких дней. Стоимость перевода туда дороже 5% от суммы. Отправить перевод можно с помощью одной из систем электронных денег, таких как Pair, Skrill, Advanced Cash. Но при этом стоит иметь в виду, что тут может быть много комиссий, таких как за открытие счета, за пополнение счета, за осуществление перевода, за обслуживание счета электронных денег, за конвертацию. Поэтому ваши расходы могут повыситься. А также отправить деньги можно с помощью покупки и передачи криптовалют. Но тут нужно иметь в виду, что кроме всевозможных комиссий, которые могут быть за и обслуживание, перевода денег по счету, рынок достаточно изменчив. Поэтому вы можете получить как доход, так и убыток, если курс криптовалюты пойдет вниз.